Я выкрашу комнату светлую, я сделаю новые двери. Если выпадет снег. Об этом только утром Хороший год для чтения Хороший год, чтобы сбиться следа Странно я пел так долго Возможно, в этом что-то было Возьми меня к реке. Положи меня Учи меня искусствовать с миром, возьми меня, к реке. Целовались на пляже, любили в песке, взлетели выше, чем мы. Держали камни в ладонях Я мой офис, Хрусталь, чтобы лучше видеть Чай на полночных кухнях Нам было нужно так много Возьми меня к реке. Положи меня в воду меня искусство быть с мирным, возьми меня крикет. Я выкрашу комнату светлым. Я сделаю новые двери Если ночь будет темной Мы выйдем из дома чуть раньше Чтобы говорить негромко Чтобы мерить время по звездам Мы пойдем, касаясь деревьев странно Я вел так долго Возьми меня к реке. Ложи меня в воду, Учи меня искусству быть смирным. Возьми меня к реке.